На сегодняшний день сетевых компаний масса у нас есть всегда выбор но выбор в пользу nsp чем будет сопровождаться первое вы получаете более качественный продукт в деньги которые как правило примерно на 20-30 процентов ниже рынка если мы возьмем рынок хорошие продукции, то есть продукции, где присутствуют дикорастущие растения, где там органические минералы, где натуральные витамины. То есть вот в среднем НСП будет на 20 там, и, и более процентов ниже. Второе. Вам тут дадут обучение по нутрициологии. Многие скажут, у нас есть курс нутрициологии. Ну, вы знаете, я тоже могу сказать, что я балерина. Но в такие формы, ну, Понимаете, что я не, ну, не тяну на балерину. Да, то есть мне нужно куда-то где-то что-то позгонять, очень долго тренироваться. Ну и, возможно, когда-то мои дети смогут быть балеринами. Вот, но я к, к чему? Что у нас тоже это чушь. Обычно сетевые компании проводят э, курсы по нутрициологии в рамках прайс-листа. У нас три продукта. И давайте курсы по нутрициологии вокруг этих трех продуктов. В принципе, курсы нутрициологии это о том, как правильно наладить свое питание, водный баланс, ощелачивать организм, наладить ферментативную систему, восстановить ЖКТ и корректировать моменты по здоровью. Хорошо, окей, пойдет. Если там, в фирме, в сетевой, сетевой есть только ощелачивание и только там кальций, понимаете, будут затронуты только две темы на курсах. Дальше они не уедут, потому что клиент пойдет смотреть по сторонам. Что где еще есть? Поэтому вы получите курсы более широкие, чем это есть у конкурентов. Второй момент. На курсах будут выступать люди, которые работают с этим продуктом от 10 лет. То есть люди, которые 10 лет рекомендуют конкретные дозировки продуктов и могут ну, с этим продуктом условно творить чудеса. Назовем это так. Потому что когда был человек до и человек после, это совершенно разные Люди, даже у, у Любы, Люба, когда рассказывают про результаты своих клиентов, я, конечно, худею. Просто, то есть, я, я обалдеваю, настолько яркие результаты, что пробивает, да, на самом деле, очень классно, да. И важный момент, что эти результаты, они не являются чем-то чудесным. Это что-то типа норма, да. Самое главное, чтобы человек хотя бы встал на, на этот путь, начал пить добавки, желательно исправно, желательно все по рекомендации. Мы не будем его там на 20 банок э, заводить, а 3-5 банок регулярно, ну, хотя бы полгодика, да, и чудеса творятся, да. И это связано с тем, что мы постоянно обучаемся, и вот эти курсы нутрициологии у человека попадают в голову не зря. Понимаете? То есть человек получает курсы нутрициологии, человек получает маркетинг, а любая компания платит процента товарооборота. Абсолютно любая. НСП просто платит чуть больше. Ну вот отличие в этом, назовем скажем, намного больше, там принципиально больше, это все уже э, условности.